Всех приветствую, с вами стример Егориус ТВ, стример игры Lineage 2. Хочу вам рассказать новость очень интересную, Кетра Варс после Нового года, 7 числа, хочет сделать для нас мировое открытие просто, открытие, ребят, нового сервера X1200, 7 января, как бы в Новый год с новыми эмоциями, так сказать. И, ну, сейчас немножко не об этом. Хочу вам показать сервер, который у них, у Кетроварса ПВП сервер живет уже на протяжении 8 лет, ребята. Этот У меня вот этот персонаж был создан в 2017 году, представляете? Смотрите, просто онлайн на сервере. Народ есть, как всегда, в Годарде он стоит здесь. Давайте просто для интереса, ну, портанемся сейчас в локацию Кетра Орг Посмотрим, что здесь происходит. Раз, ребятки бегают. Ребятки пвпшутся. То есть, э, народу на самом деле, народ есть. То есть, есть с кем пофаниться до сих пор. Представляете? За за, 7, за 8 лет просто. Я, я, конечно, в шоке. Кстати, обратите внимание, дата открытия 3 октября 2014 года. Это вообще... Пожалуй, я думаю, надо флагнуться и немножко разбавить обстановку. Хоп. Ну, сразу пошел замес, естественно Стоило только флагнуться <соторит> Стоило только флагнуться, так сказать Дать тебе повод для драки Сразу начинается лютый замес И нам здесь интересно, ребята <соторит> О, бегут, бегут, смотрите, буйволы <соторит> То есть, <соторит> махачи есть, махачи есть постоянно Вот еще просто пошло-поехало То есть, ребята вообще не отдыхают, просто спровоцировал, так сказать, маленькую ситуацию и люди не могут закончить теперь. Все, все лежат. Так, еще что хотелось бы добавить. Вот, ребят, сервер открывается X1200 новый 7 января, но 28 декабря в 20.00, то есть получается уже через два дня, будет у нас, ребят, открытый бета-тест данного сервера и с этим открытым бета-тестом будет у нас конкурс. Администрация как бы привлекает игроков Конкурс у нас будет на определенную сумму. Смотрите, суть акции. Кто первый качнет 80 левел, получит 1000 рублей на киви карту, то есть реальные деньги просто зайти 80 уровень, конечно сами понимаете это делается ну, на, на этом сервере буквально за 20 минут, вы будете уже как бы 80 уровнем, кто первый заточит аркану плюс 16, кто первый заточит лук драконьих плюс 16, дк сет и кассет понимаете, сразу как бы бабосики на карточку вам прилетают, это офигенная замануха на самом деле, я наверное, даже сам зайду Скорее всего, на УБТ чисто немножечко поднять бабло, так сказать Не знаю, конечно, профессионал этого сервера меня обгонит, Но все-таки, кто не пробует, тот не выигрывает, как говорится Акция начинается 28 декабря в 20.00 по московскому времени вот. Акция продлится до полного выполнения всех задач, само собой И все игроки появляются в условиях официального старта без убт наборов, донаты и так да, далее. Да. Ребят, немножечко расскажу вам, а, перед тем, как вы будете заходить даже на убт, на старт сервера, что из себя представляет данный сервер, хроники и все прочее. Основная информация. Тип сервера, PvP, rate X1200, платформа Ява. Хроники интерлюд, наши любимые ребят интерлюд. Вот. Заточки добываются в фарм-локациях, они полностью убраны из гейм-шопа, то есть вы должны бегать на кетра, в локации кетра, в локации, в локации варка и как бы выбивать там уже заточки вот эти вот. Сервер без вайпов, он также будет объединяться в один целый сервер, который вот в данный момент живет уже на протяжении 7 лет, вы видели онлайн и пвп, которые там происходит в данный момент я вам показывал. Так. Нововведение. Клановая война за 200 тысяч рублей. Представляете, то есть э, сервер разыгрывает для кланов 200 тысяч рублей. Я знаю, что э, в тот раз выиграл легенды Жека поделили они там, не поделили между собой тоже их, их ситуации. Вот, но денежка у них была, это я знаю, даже из-за этого получился какой-то там конфликт, то есть реально заработать деньги, понимаете? Новогодние ивенты, в клане не больше 27 человек, 3 кп, то есть вот для идеального пвп сюда зайти попробовать себе, это будет классно Бафер, ударные точки, где падают заточки, и кетер, орг и варка сайленс Я всегда бил в Кетра и Пятнадцать 15% шанс дропа заточки в данных локациях так что можно спокойно идти и фармить. То есть и оденко падает, и заточки. Покупаешь пушки и начинаешь точиться сразу, чтобы заработать 1000 рублей. бабосики поднять сразу на старте. То есть на плюс 16 лук надо вогнать. У меня это, кстати, хорошо получалось. Реально, надо попробовать себя в этом деле. Квест на сап убран полностью. Просто пройдите и возьмите тот класс, который хотите. Вы имеете возможность взять до 5 сап -классов. Представляете? Шикарно. На нобл, респ про 2 часа вот достаточно вкачать SAP 75 плюс и прийти на РБ так бафы Что по поводу баф баф получается на плюс Б время действия всех бафов 120 минут слотов под баф 40 есть возможность создавать профили то есть то что вам удобно сохранил вожал, бафнулся пошел по пешится гм шоп что находится в гм шопе ребята экипировка и расходники любого грейда обмен кетра коин Аксессуары, квестовые предметы. Шикарно. Ничего лишнего, понимаете. Олимпиада. Старт Олимпиады 14 января. Через 7 дней после старта. Замечательно. Честно скажу вам, замечательно просто. То есть 7 дней дают раскачаться, расточиться и, пожалуйста, вперед в бой. Получать геройство. Ограничение заточки там будет... Э ну, на плюс 6, то есть, неважно, насколько ты заточишься, заточка у тебя будет плюс 6, чтобы это было равноценно, как бы, равноценное ПВП, все это поняли. Вообще замечательно. Заточки предметов. Оружие плюс 18, броня бежа плюс 16. Аукцион. Уникальный игровой аукцион с возможностью купить или продать необходимые игровые предметы. Торговая валюта, кедр коин Coin и коин Суфлаг Замечательно вообще. Просто замечательно. Они даже сделали аукцион. Меня прям радовать начинает. Осада проводится в субботу и воскресенье каждую неделю. В осадок участвуют все замки. За захваченный дар дается приз 8 скалов вообще. За, за последующее удержание, захват тоже. То есть каждую неделю будет осада. И вы можете поднимать каждую неделю по 8 скалов со своими ребятами, разделять по паку, одеваться понемножку. немножку. Тоже красиво. Так, ивенты. Ну, ивент будет новогодний, как они уже сказали до этого. Так, рейд боссы Понятно, здесь вот ген кодекс можно выбить. Отлично. Эпические рейд боссы анквин На всех эпиках реализованы ПВП-зоны, а все эпические РБ привязаны к вечернему респу. Шанс дроба бижутерия, кора и РФН до 100%. То есть забрали... Забрали как БРБ, получили 100% дроп. Шикарно вообще. Ну и здесь на сайте можете посмотреть, я оставлю ссылочку в описании, когда по боссов и все прочее. Ну и дополнительные команды, это уже для всех лично. Так, ребят, также хочется рассказать про ГВГ-турнир, который они устраивают 6 января в 21.00 по МСК. Чисто два на 2, представляете? То есть вы можете зайти со своим другом здесь и просто попробовать свои силы с такими же ребятами, как и вы. То есть то же самое, что Олимп. Заточка здесь тоже упадет до плюс 6. но можно получить деньги. Первое место – 3000 рублей на личный кабинет, второе – 2, третье – 1. Регистрация осуществляется у Event Manager, gvg Event. Около Гайдкепера появляется код в Гударте. Так что, ребят, заходите, участвуйте. Вот, э, Я тоже думаю зайти на этот PvP-сервер и немножко пофаниться. Меня Легенда Режека давно звал к себе в гости на этот сервер, э, показать свой скилл. А то я постоянно играю на каких-то э, серваках, рейт x1, хардкорные там всякие. Очень тяжело где качать, я практически не дохожу до ПВП контента вот, э, из-за того, что частенько люблю менять сервер. Здесь же можно попробовать свои силы и показать, кто то на самом деле. Обязательно, мой друг, заходи на УБТ 28 числа, покажи свой класс, собери бонусы первые и э, заходи на открытие сервера 7 января после Нового года. Будет топ-контент, будет народу просто куча, вот, э, вообще замечательно. Также, также хочу отметить э, очень интересную новость именно для кланов, будет акция на 200 тысяч рублей, повторяю для кланов 2-4 недели первый этап, то есть 2, за 2-4 недели вы успеете поднять эти бабки, понимаете, но только как бы первый этап на 100 тысяч рублей будет, на новом X1200 и 100 тысяч рублей при слиянии X1200, но это будет месяц через полтора-два они это делают, может быть больше будет, не знаю, посмотрим, время покажет, смотря насколько будет его на открытии и продолжаться, сколько оно будет, вот, так что, ребята, сервер на века, Кетроварс с вами, заходите. Ребята, будет, точно не будет скучно, это самое главное. Спасибо большое, Кетроварс, за такое великолепное открытие и за такие бонусы.